Приветствую всех любителей видеоигр. Попалась мне тут игрушка. На самом деле, я долго думал, что записывать. Прям долго. Много достаточно потратил времени. И попалась вот эта вот прекрасная игра. Отзывы смешанные. Потому что кто-то жалуется на оптимизацию. Кто-то на то, что не работает клавиатура, мышь. Да и вообще, типа, много на что жалуются. Но они жалуются именно на технические. Я почитал чуть дальше, глубже копнул. Игра не имеет слов Поэтому русификатор ей в принципе не нужен Немного всего на ней есть Как я понял, это такая вот достаточно интересная игра В которой тебе надо будет всему самому понимать все. Но мне понравилось то, что она ну, линейно-сюжетная И покажет нам историю без слов мне очень даже интересно, как это будет в целом выглядеть Поэтому говорить буду я И посмотрим, как оно Посмотрим, что по оптимизации В целом времени у нас да, предостаточно Берёмся, представляет Summer Wild, кстати, да, я сказал, что игра называется Summer Wild. Так, ну, катсцена пока идет хорошо Посмотрим на все эти жалобы, не знаю, сколько времени на нее уйдет. Естественно, если нравится, ставьте палец вверх, пишите комментарии. Предлагайте игры для обзоров также, потому что я что-то сидел искал. Ой, блядь, вы бы знаете, сколько времени. Арт-директор Георджия Келдал Семяков. Я, может быть, и неправильно прочитал, но ладно. Динопати. Как нравится. Такая муточка пошла. Клэйр Бисир, Боисир, Джеймс Бейли, Бейли, Бэлэ. Бейли, Интересно звучит, Кейт Линерас. Бэйлэ, я за всю игру, у меня будет такая музыка сопровождать, это неплохо, Матео Киркюан, Бренден Бади, Йорк Стренд. Куда мы едем? Мы едем долго, что уже аж рассвет о, о, просадочки были О, еще один О, уже, уже ощущается Хотя не знаю, чему тут приседать. Ну, если честно, да, как бы Вот эти вот фризы, не знаю, как их назвать Причем настройки... Средние стоят, по-моему, даже. По-моему, даже, да, средние. Блин, надо было на самом деле ПС еще увести. Чисто даже из любопытства. Так, как я понимаю, это наши герои. Ну, раз уж мы всю дорогу за ними смотрели. Ой, знаете, что я забыл? Сейчас все, ой, сейчас все полетит. Ой, ой, ой, ой, ой. ой, -ой, -ой. Вот так вот сейчас. Ой, собачка. Так, ну это семья Самервайл. Так, семья пришла домой. Ой, собаку на улице не оставили, какие молодцы Ну и хорошо и плохо Крис Олдсон А, ну это то, что, это то, что мы заслужили Черный экран и три точки внизу, справа Прикольно, они все семьи смотрели телек и уснули Такое бывает? Габриэла Джос Фэйшн Фейхел. я не знаю, как назвать Лили Дэвин Лоис Малиновский Так, подождите, а почему не уснули? Все перетели Нет, это, конечно, счастливая семья Все такое, как бы Хм Но, скорее всего, ребенок Больше на первую его бы отнесли кровать, а вот родители могли веснуть так ага, телевизор перестал работать, ребенок это заметил то есть мы уже начали играть блять, мы уже начали играть а че за, хоть бы не знаю ага я могу лазить, а разбудить их могу собаку, например так, ну пока по оптимизации не знаю пока нормально все не ну, знаю, но вот телевизор перестал работать, он на него так смотрит. Его, наверное, выключить надо. Не хочешь выключить телевизор? А если чашку забьем, не проснутся? Понятно, так тут кто-то угу. Камера будет следовать за нами, хорошо. Джей Стин. Так, ну мы как это? Послушные дети пойдем спать. Томас. Томас, Джейт и Гвендо. Нахуй. <смех> Это не там кровать. Я не понимаю, меня туда не пускают? Ух ты, блядь, куда я забыл? Куда я забрел? Блин, еще такой вид с камеры, конечно. Да, блядь, когда ты там уже? А, я прям в ком. Да, что ж такое, как ты уже пройдешь ты эту стенку? Так, ну я же послушный ребенок. Я не пойду туда никакие двери открывать. Вы чё? Честно, сколько мне лет? Но так, учитывая, как он ходит. Блять, неужели мне придется, правда, эти двери открывать? Ни хрена, как ускорился. Вы посмотрите, уже бежит, блять. Сейчас споткнётся. Не споткнись. Не споткнись. Ну, разбуди хоть собаку, я не знаю. Скажи, что тебе страшно идти одному. Иди толкани пса. Не, ну я бы толканул, честно. Да хоть кого-нибудь. Типа, ой, мы все проспали. Ой, молодец. Все, все, все, буди, пса. Что ты обратно спать его уложил, что ли? Да ты че? Сказал, пойдем вам, мне интересно. Так, ну интерактивные элементы мне уже нравятся, хорошо. Так, мамку пойдем разбудим, да? Нет, нельзя. Ой, что-то сейчас с ребенком явно случится, стоп, пудняк. Там, может, заберут инопланетяне какие Или еще кто, не знаю, либо грабители Так, тут у нас мостики тут нам в дверь точно кто-то ломится Я сейчас ее открою и все, и капец Опа, что это у нас? Томас Хоббл, Тим Холл Так, что это я взял? О, он светит а, то есть даже так. Опа, кто-то прошел дальше. Ва вот она. Значит, мне нужен был свет. Значит, мне не дверь нужна была, а свет. Ни хрена тут ли... э, -э, -э ты это куда его бросил-то? Ты что его бросил-то? Так, и что? А. Ой-ой-ой, уронил. Ага. Сейчас в окошко. А, нет. А, нифига себе, ты умный малый. Через стенку перелез. А, так он из тех любопытных... Георг Стрэндл. Стрэндл? Из тех любопытных детей, которые это самое. Сейчас пойдет смотреть. Ой, что же ты там такое происходит, блядь. И ребенка кто-нибудь... Да это самое крадет. Чуть не добрым словом не сказал. А пойдем мы эту игрушку собачке отнесем. Нельзя. Ну ладно. Здесь не такая большая вариативность действий. Но пока что интересно. Вон, наконец приблизили камеру, а то как я буду по подоконник-то залазить? Так, и что там? Ебать, я сейчас окно открою, да? В мусорку упал. А, отлично, сейчас родители как раз проснутся. Это радует. Сейчас мамка, наверное, первая проснется. Ну я же сказал. Толкани ты его! Ну б твою мать. Клоп такая тут! Стеночку пнула. Так а как это ты сюда убежал? Фу, папа Папаш проснулся. А, вот, теперь мы за отца играем. Отлично. Песик, пойдем тебе поесть, положу. Да? Пойдем. Ух ты, какой умный ребенок. Надо бы закрыть за ним шкафы. Так, отлично. И окно надо тоже закрыть. Ну. Песик хороший. Песик практическим. Ты должен был за ним следить. Так бы я тебя сейчас бы... А я могу их обратно, да, открыть? Ух ты. А холодос я могу открыть? Ой, ой, ой, ой, ой, вот эта вот прекрасная привычка заглянуть в холодильничек чисто так Знаете, на секундочку, типа, о, что-нибудь появилось, нет? А, а теперь? Ладно, я к тебе вернусь позже, холодосик, я вернулась к тебе Так, поехали сюда Так, что у нас тут? А, выключи, включи свет Так, это какой-то спуск вниз Вау Подождите, я еще что-то вообще не это самое, не так далеко так, хладос. Что-нибудь появилось? Нет? Жаль. Значит, потом появится. Пойдем мамке поможем. А-а-а, то есть мне реально надо в подвал. Ну, это мне прям. Ну это прям печаль. Э ладно, иди и, короче, братан, следи за ними, пёсель, а я пошел вот сам, осмотрюсь. Так, поезд, тут все игрушки разбросаны. Откроешь? Откроет. И даже на улицу можно выйти. Собачкой погулять. Собачку на прогулочку ую, отвечаю. Опа. Хочешь иди поешь? Да, да, да. Чего-то. А, это прям по сюжету, да? Это на улицу выход. Так и что? А, он миску с собой взял. Ух ты, блядь. Миска там. Заходи, заходи, пойдем на кухню. Я тебя там покормлю. Такой довольный полетел. Так, теперь надо холодос открыть, правильно? Нет, не холодос. А, в подвал нам теперь надо. Хорошо. Он нам свет там включил в подвале. А, корм. Иду, иду. Иду, иду. Ща, ща, ща. Тут что-нибудь есть? Нету? Блин, ну, кстати, когда в домике подвальчик Опа, я чуть сейчас весь пакет высыплю, что ли? Надо сюда миску вообще-то брать Плохая идея идти с пакетом Пес сейчас как прогонет Опа Блин, вот это я сейчас охерел от жизни Что там? Прям на улицу посмотрим баный рот, вот это у меня сейчас аж, блядь, это сердце в пятки убежало. Что это? Я иду, иду, песель, иду. Что это такое? Оу, нифига себе огроменная штукенция, сейчас упадет рядом с нами. Или не упадет. А, то есть то, что одна упала, это так чисто случайно, да? Или огромная сейчас тоже вонзится в землю. А, смотрите, ее атакуют. Прям полномасштабная война, скажем так. Вообще-то все бесполезно. Блять, сопровождение звуковое просто на высоте. Потрогай эту штуку. Блин, у меня шмурашки мурашки по коже Я все прочищал. У меня тут антенка убежала, этот... Что это такое? А, я могу к ней прикоснуться, но это. Но это он типа прикоснулся. Всем. Жалко, камеры вертеть не могу. Так, пойдем в сарай заглянем. Что, гараж. Что там в гараже? Если мне дадут. Или мне надо именно домой дать? Тачка цела. Посмотрел там еще Но вот во время этих битв, немножко, знаете, наверное, все сопровождения немножко не хватает. То есть вот в такие вот моменты, да, она там появилась, это, конечно, все классно. Но, блин, блядь, теле уронили, пацаны. Надо поднять. Не дадут уже. Ладно, пойдем в подвал, там безопаснее. Или что это? А, все, я полно отсюда съебываю. То есть она... Пока я тут, блядь, хуи пинал... Не понял. Ты видишь, что я сейчас один уйду, блять. А, фух. А нас просто обнять, как это любимую пару. Мне аж страшно стало. Что, тут, типа осталось. сумку подыми. Сумку подыми. Сумку, блять, подыми. Братан, ты думал, я сдамся, типа? Да сумку тут ну, ты подыми, блять. Но ебла на кусок, Нахуй сумки бросил. Понятно. Сумку возьми. Блять, ну ты еблоноид Честно, меня уже бесит эта игра, <с sah> потому что она взяла там сто процентов важные документы, еду там, э -э -э. ливионки. Бля, сейчас в подвале вообще не вариант прятаться, честно. Вообще не вариант, понимаете? Я же понимаю, это место кажется безопасным, но.. А, это ну, мы с собой прикрываем. Ну, ребят. Да возьмись ты за руку его. Так, что произошло? А, он мне какую-то силу передал. Мать, естественно, в шоке. Нахуй, вообще, ему руку потянул. Что со мной? А думает, что я умер, что ли? Так, подождите, я что, погиб? Или я уже просто из-за своих выборов, ну тут какие-то может быть есть концовки Из своего выбора уже кого-то потерял Из троих, как минимум А, нет! Стоп! Сколько лет прошло? Сколько он здесь пролежал? Даже пес здесь остался И я ожил Пес мне не бросал, я смотрю. Сколько я здесь пролежал? Это сто процентов первая мысль. Но если он видит пса, значит все, ну типа он такой думает, так, если пес здесь, то я, допустим, не так долго здесь пролежал. Ну, кстати, я смотрю, пол уже выровнялся. Да куда мне идти-то, блядь. Какое... Какая-то способность, хорошо. Блять, вот это меня сейчас бесит. Поднимайся. Я же вижу, что мне вот сюда, ну, как бы да. Блять, ладно, идем сюда. Так, ладно, мне. Ну, мне наверх. Это я уже как бы понял, хорошо. Но, блядь, он не хочет подниматься. Вообще никак не хочешь подниматься. Пес, помоги мне, пожалуйста. Я не понимаю, что мне делать. У меня герой, не хочет подниматься наверх? Может, это бак какой? Даже ну-ка, схватись. Не хочешь схватиться. И наверх подниматься не хочет. Бля, сейчас я тебя разъебу, боже. Так, на ну пес что-то там крутится, хорошо. Может, не сюда куда? Нет, не сюда. Ну, наверх смотрит, Это я как бы все прекрасно понимаю, конечно, хорошо. Давайте-ка зажмем. Не, ничего не произойдет. Ну поднимись, блядь. Топ, может, там шкафчик надо открыть. Нет. Развалины разобрать. Блять. Реально развалины разобрать. Реально развалины разобрать. Вау. Ни хрена себе. Песик, не бойся. Пойдем. Песик, пойдем. Пойдем, пойдем. Так, все хорошо. Есть интуитивные подсказки, которые, естественно. Так, тихо. Мне не помог. Ну, должны были помочь, но я слепой, нихуя их не вижу. Так, ну, судя по всему, я здесь долго пролежал Так почему пес остался в живых? Ну, кто его кормил? Как бы корм мы подняли в прошлый раз еще наверх. Так. Лампочек я никаких не вижу. Я вижу, что надо какой-то шкаф открыть. Дотянусь ли я до него? Так, мне нужно детская игру. А, стоп. А, свет не работает. Так, идем со мной, лампочка. Она там докуда да дотянется. Дотянется. Какая-то способность все сжигает на своем пути, прям. Все, бросаю здесь. Ага, шкаф уронить, это ладно, это мы умеем. Вы знаете, что я еще не сделал? Лампочку возьми. Вон там еще проход, на Да я услышал, услышал, типа маленький. Так, все, бросаю Так, как я помню, это все, что я сейчас расчищал, это все было очень-очень даже зря, да? Ага, с собой ничего взять не могу. Только не кажется, что ты пса бросишь. Блядь, не дай бог, сейчас песик не выйдет. Блядь, ты его реально бросить решил? А-а-а! Он нашел другой выход. Все, красавчик. Не знаю, куда нам, но мы пойдем сюда. Да, все верно. Тут есть такая желтенькая подсказочка. О, электричество. Естественно, что надо сделать? Так вот, я не понимаю, что я уничтожаю этим самым... Ну, с помощью вот этой вот штуки. Конечно, это все ко мне притягивается, но все равно. Что это такое, не понимаю. Что это за перекати поле? Оно меня убьет? Нет. Чего? Что ты хочешь? Чтобы я тебе ворота открыл? Давай доставай, блин. Ходи. Не хочешь, как хочешь. Блять, он меня теперь преследует. Опа, перекати. Вот это сток все на 100% процентов а, это наши Все хорошо. Ну давай и... Ага, не получается. Так, не поняла, как тебе тогда... А если вниз? Так, ладно, я понял, пока не получается толкануть. Хорошо, едем дальше. Так, ну эта штука уничтожает как бы все эти самые. А вот еще пацаны. Так, так, ага, хорошо. Да-да-да, у меня есть способность. У вас немного ли тут пацаны? Так, э, можно побыстрее бегать? Парни, расчистите-ка вот эту вот штуку, вот эту вот. Можно? Ага, к ним, к ним я подойти не могу. Так, зачем мне тут столько я так и не понял. Да, блядь, возьми ты, ты его в руки. Ну. Ну. Ёб тебя в ухо. Он же не хочет этот сок все набрать. Пацаны, по А, во. Да, блядь. Ну-ка, пацаны, навались. Пацаны, навались. Короче, я понял. Ладно, я упускаю, нихера не происходит. Меня это напрягает. Пойдем дальше, ладно. По воде могу ходить? О, Иисус! О, я могу и поплавать даже таким образом. Так. Ага, залазить ты в трактор не хочешь. Бля, песик, не утони там, пожалуйста. Только не тони. Этого мне еще не хватало, чтобы ты там утонул, бедный. Ага, вижу, куда нам. Я бы все интуитивно понятно вроде бы. Сейчас, пацаны, вот здесь вот расчистят, да? Пацаны, расчистите вот эту штуку. О. Так, хватайся. Хватись. Блять, я тебя сейчас сломаю. С тобой. Блять, они не просто так открыли эту хуйню. Просто он то ли не понимает, что чего я от него хочу. Вот, наконец-то. А, вон, он меня там что-то уничтожил. Что-то, блядь, покатилось. Сейчас как она все это разхуячит. Все таки смотрит. о Бо! Так, ладно, что я сделал, не пойму. Но что-то сделал? Явно не просто так, раз я это сделал. Я наверное, даже дойти, наверное, смогу. Так, очищайте, очищайте. Ну и чё? Так, стопэ. Теперь мне интересно, могу ли я дойти до той штуки, которую я уронил. Просто даже из принципа интересно стало. Не дадут, да? Блядь, смотрите, не идет он туда. О, ты сука, зачем тогда я ее сломал? Блин, слишком много вопросов, слишком мало ответов. Если честно. Так, там, кстати, один пацан по итогу застрял. Сейчас я, блядь, добегаюсь и еще кто-нибудь застрянет. Стопус, ну сотка естественно. Пацаны, расчищай. Так, да, хорошо, ничего интересного, но они уже работают, это хорошо Опа, пацан, кот. собака тоже мне туда показывает А, они все это все обход, я понял Хедл, что-то не тут, а собака вообще здесь-то могла пролезть. зачем ей по кругу-то бегать? Эх И такое бывает Пацаны не могут пройти, моей. Вот, а вы что, раньше-то мне помочь не могли, блядь? Епишись. Так, стоп, это что такое? Это что такое? Как понимаю, это, наверное, было, наверное, знаете, что-то типа вражды между двумя фракциями, которые каким-то образом попали на землю. Ну или фиг знает, или просто кто-то сюда на землю пришел. А теперь вот эти чистят за собой. Фиг знает, ладно. Сложно сказать точно. Сложно сказать наверняка. Не вот так вот. Так, и что там? у Опа! Пацан появился справа вверху. А, рискованный спрыгнул. Вот он, вот он идет за мной, идет. Так, честно, я не знаю, насколько эта игра в целом по времени. Поэтому, ребят, если вам понравилось, поставьте палец вверх. Предлагайте их для обзора. Пишите комментарии. Всем спасибо. Запишу, наверное, еще одну серию точно. Так что, всем спасибо. Всем.